Значит, с этого момента я включила запись нашего вот этого мероприятия, но если вы мне в личку пришлете адреса своих электронных почт, или я воспользуюсь теми, которые у меня уже есть, я вам эту презентацию могу отправить для того, чтобы если у кого-то что-то не получается или не получилось, чтобы вы могли посмотреть ее еще раз и пройти по... Вот этим вот шагам, которые мы сейчас прошли, для того, чтобы у вас все получилось, в конце концов. Ну и бонус. Если вы добрались до этого слайда, слайда и доберетесь, я вас поздравляю, вы заслужили вознаграждение. Ну а мы мирно переходим к следующей фазе нашего сегодняшнего занятия. Мы, э, почему я вам предлагаю выйти из той учетной записи, которая у нас только что была? Потому что каждый раз, когда вы будете организовывать конференцию, вы будете снова заново заходить в Zoom, заходить в свой личный кабинет для того, чтобы организовать свою конференцию. Поэтому у вас на рабочем столе после загрузки появится вот такой значок Zoom. Для того, чтобы его запустить, достаточно по нему кликнуть в зависимости от устройств настроек вашего компьютера один или два раза. И у вас сразу появится вот такое изображение. Это ваш личный кабинет на платформе Zoom. Что мы хотим сделать? В зависимости от наших э, с вами намерений, мы можем либо организовать прямо сейчас новую конференцию, мы можем войти в ту конференцию, на которую нас уже пригласили. Для этого надо будет ввести идентификатор конференции и, если требуется, там пароль. Вы можете запланировать, конференцию. Мы сейчас будем планировать конференцию, то есть планировать новую встречу. Для этого мы кликаем по изображению запланировать. Переходим в запланирование конференции. Значит, после того, как вы кликнули на эту кнопочку, вот она синенькая с левой стороны, у вас открывается вот такое окошко. Тема этой конференции, И если вы сюда ничего не напишите, ну, это может быть урок в воскресной школе, это может быть мастер-класс по выпечке хал, это может быть празднование шавуота, это может быть э шабатные встречи, это может быть ну, все что угодно. Это зависит от того, на какую тему вы проводите ваши мероприятие. Если вы ничего не напишите, то ваше мероприятие так и будет называться конференция Zoom Елена Шалыгина. То есть по вашему имени и фамилии. Что мы, что мы видим здесь и что мы можем планировать, что мы можем изменять в настройках нашей будущей конференции. Мы должны выбрать начало конференции, то есть дату. Дата будет зависеть, нами будет выбрана, если мы кликнем вот на эту стрелочку. Открывается календарь. В этом календаре отмечено сегодняшнее число. То есть вы эту конференцию можете назначить даже вот на сегодняшний, вот на это время, когда вы только начинаете планировать. То есть планирование начинается с сегодняшнего дня со дня начала этого планирования. Я, еще раз. Я выбираю на календаре как, некоторую дату, кликаю по этой выбранной дате. Я выбрала 31 мая. Это у нас будет последний урок, последний звонок в воскресной школе. Дальше. Если ваш часовой пояс Отличается от часового пояса города Москва. А в своих общинах, конечно же, лучше, если будет указано э, ваше местное время, чтобы люди не путались и не переводили с московского на местное. У нас время на час вперед от Москвы. Поэтому с помощью вот этого вот ползунка я нахожу время ДМТ. GMT плюс 4, и это у нас будет Дубай. Часовой пояс у нас совпадает с часовым поясом Дубай. То есть я практически каждый день как в Дубаях, ну, за небольшим таким отличием. И здесь я с помощью вот этой же тоже выпадающей стрелочки, этого выпадающего списочка, я могу. Я могу выбрать время, на которое будет назначена ваша встреча. Дальше я выбираю продолжительность. Наша платформа бесплатная будет у вас, если вы, конечно, не захотите оплачивать ежемесячно тариф 1500 рублей. 1499 рублей – это платный тариф, у которого будут расширенные возможности о которых мы с вами будем говорить дальше на следующем уже на следующей встрече. Мы выставляем 45 минут. Наша бесплатная платформа дает возможность нам проводить встречи до 40 минут. Поэтому мы можем и на 15 минут встретиться, можем на 30 минут. Но в этой выпадающей закладке нет 40 минут. Поэтому я выбираю 45 минут. Он меня предупреждает, что на моем базовом тарифе, тарифном плане имеется ограничение по времени 40 минут. Да, я согласна. Как быть, если вы заранее знаете, что ваша встреча будет больше 45 минут, но она будет не в рамках проекта Кешер, например, и проект Кешер вам не предоставит бесплатную платформу для проведения этого мероприятия. Вы можете время следующей конференции запланировать. Моя конференция закончится в 12.45. На 12.45 я могу назначить следующую конференцию. И люди плавно перейдут из одной конференции в другую. И вы продолжите свое общение до 90 минут. То есть это уже будет у вас полтора часа в вашем распоряжении. Хорошо. Здесь пока вот все, что мы увидели. Что мы смотрим дальше? Время мы выбрали. Значит, теперь идентификатор конференции, он создается автоматически. Если ваша конференция будет э, повторяющаяся, то можно оставить своей персональной конференции. Но об этом тоже поговорим в следующий раз. Пароль генерируется автоматически. Вам здесь ничего придумывать не надо. Не здесь, не здесь вы ничего не выдумываете. Zoom все сделает для вас и за вас. Что мы должны с вами еще? Какие кнопочки нужно посмотреть внимательно и не пройти мимо них? Видеоизображение. Я включаю здесь «выкл» и «вкл». Если вы не, он автоматически стоит на выключенном. Я включаю здесь видеоизображение для организатора. Иначе меня просто никто не увидит в моей этой конференции. И включаю видеоизображение для участников этой конференции. Каждый участник конференции, вы об этом знаете, может самостоятельно управлять видеоизображением, о котором вы об этих возможностях и способностях вы расскажете своим участникам конференции в самом начале, как только начнете с ними какую-то встречу, в календарь. Вынести в календарь. Значит, что такое Outlook? Это программа, программный пакет, который входит в офис. В офисный, он является офисным, офисным приложением. И он позволяет организу, это органайзер, грубо говоря, органайзер, который обладает очень большими полномочиями. И если вы э, запланируете в этом своем органайзере рассылку, то он может за вас разослать приглашение тем людям, чьи э, электронные почты будут указаны в этом органайзере. Но это работа с приложением Microsoft Office, и он входит вот в пакет Microsoft Office. Google календарь. Это календарь, который нам предоставляет облако Google. Но для того, чтобы им воспользоваться, необходимо иметь Google аккаунт. То есть вы должны быть зарегистрированы, у вас должна быть личная страничка в Гугле. И тогда Google календарь сможет сделать примерно то же самое, что и календарь Outlook. Он пришлет вам напоминание, он может вам сделать рассылки. Я с этим не заморачиваюсь. Почему? Потому что если я сейчас выберу, допустим, Google календарь, то он отправит меня в аккаунт Google, потребует, чтобы я туда вошла. А если я туда не хочу входить, то дальше он меня просто не пропустит. Поэтому я выбираю другие календари и перехожу плавно дальше. Я хочу посмотреть обязательно расширенные параметры с вами. Что это за расширенные параметры? Если вы включите зал ожидания, а как вы его включите? Поставите галочку вот в это окошечко, то все люди, которые придут к вам на конференцию до ее начала или в ходе этой конференции, они попадут в зал ожидания. И когда вы начнете вашу встречу, вам надо будет каждого, кто будет стучаться к вам в дверь из зала ожидания, надо будет его впустить. Это хорошая кнопочка или это вредная кнопочка? Ну, я думаю, что эта кнопочка полезная. Почему? Потому что, ну, мало ли, на какую аудиторию вы будете планировать и проводить свое мероприятие. Если это будет какая-то расширенная аудитория, и вы сообщение о том, что будет проводиться вот это мероприятие, и вы приглашаете, и будет ссылка на это мероприятие где-нибудь в социальных сетях, то этой ссылкой могут воспользоваться все кто угодно. Не знаю, были ли вы на той самой встрече, которую проводил проект Кешер, когда к нам пришли посторонние люди, и э, своими рисунками. То есть сейчас вот пока идет у меня демонстрация экрана, вы можете зайти и э, нарисовать что-нибудь на этом экране. Я пока не буду вам говорить, как это делается, если вы этого не знаете, то это хорошо. Но в следующий раз я вам расскажу, потому что, некоторые наши ну даже в воскресной школе наши детишки, когда мы включали демонстрацию экрана, они, оказывается, умеют пользоваться уже этой функцией и начали там мне там усы подрисовывать. Ну усы это еще бог с ним, а вот ту то мероприятие, которое проводил проект Кешер, там явно начались профашистские выпадки стали рисовать свастики, стали зачеркивать звезду Давида, сначала изображать ее, потом ее закрашивать черным цветом, стали рисовать, стесняюсь сказать, конечно, прошу прощения мужские половые органы на изображениях наших працев. И про матерей. И пошел такой шквал, э, от которого наши, наша техническая поддержка просто не смогла уже очищать ни чат, ни сам экран. И пришлось запоролить эту конференцию и войти уже через пароли. Большое количество женщин, которые принимали участие в этом мероприятии, не, смошли, не смогли уже войти, потому что у них э, не было рассылок, они не были включены в рассылки, и пароли они не получили для новой конференции. Поэтому, когда у вас люди, если вы будете все-таки размещать вот свои объявления где-то в социальных сетях, а нам этим приходится пользоваться иногда, то они все попадут в зал ожидания, и вы каждого можете профильтровать и впустить только тех людей, которых вы знаете. Поэтому мы часто сейчас вот на наших этих встречах просим хотя бы на некоторое время всех людей включить видеокамеры, потому что мы, в принципе, знаем уже друг друга в лицо, вы своих э, слушателей, там, своих собеседников тоже в большинстве своем знаете в лицо, поэтому вот пользуемся такими мерами предосторожности, ну, хотя бы для того, чтобы не портить нам, настроение, да, они мероприятие это нам не сорвали, но многие приличные люди, которые хотели участвовать в этом мероприятии, в итоге у нас отсеялись. Значит, все остальное включить вход раньше организатора не рекомендую. Можно да? сразу вопрос такой? Подскажите, а организатор имеет возможность из количества участников сразу убрать лишних, да, Тот, кто организует конференцию? Да, конечно, вы можете его удалить из зала ожидания угу. просто не, и просто не пустить а, его. А да? если уже вошли? Вот если уже они вошли? Если они вошли, вы тоже можете, мы, мы можем их удалить, угу. но, но там было очень большое количество э, угу. людей, и э, многие выходили со смартфонов, либо были под чужими именами. Там был явно мужчина, mm -hmm. который зашел к нам на конференцию на это мероприятие под именем Ольги из Украины. Э, то есть, э, ну, вот такие вот моменты. Поэтому лучше его сразу mm -hmm. не впускать, если, если вы знаете, mm -hmm. что это посторонний совершенно человек. Mm -hmm. э, раньше организатора им там делать нечего. Выключать звук участников при входе. Можете тоже поставить эту кнопочку «Полезная». Почему? Потому что вы знаете, что особенности у нас какие. У кого включен микрофон, тот и докладчик. Мы с вами можем регулировать то, что мы видим на экране, с помощью вот этих вот кнопочек, которые находятся у нас вот здесь наверху. Вы же сейчас видите нас общим списком, правильно? На экране вы у меня общим списком. Нет? Да? Да. Нет, у меня не общим списком. У меня получается, я вижу э, демонстрацию экрана. Так. А с правой стороны у меня такая вот колоночка из нас, сколько поместилось. Да, да, я имею в виду, я ее а. могу увеличить, эту колоночку, или перейти У -у -у. на следующую страничку этой колоночки, и я могу ее э, раздвигать для того, чтобы она увеличилась. А, мы можем включать режим демонстрации экрана, когда показывается только видео участника, Могу изменять режим размера вот этого окна. И тогда мы будем здесь, практически все участники будут вот на этой страничке. Можно, можно включить видео активного докладчика в малом окне. Когда у нас не будет с вами демонстрация экрана включена, мы можем включить с вами... Ну, сейчас я отключу демонстрацию экрана и покажу, как можно включать, ну, вы знаете, наверное, да, что можно включить вот такой кнопочкой, то есть мы будем, как сейчас, все маленькие-маленькие, и нас будет много по всему экрану. Ну, сейчас демонстрация включена, поэтому мы не по всему экрану, а вот в таком окошечке с правой стороны. А можно включить режим докладчика. И тогда я буду большая на весь экран, а вы будете все маленькие, вот так, как, как мы сейчас все равноправные. И когда включается микрофон, вот кто, у кого микрофон включен, тот и докладчик. То есть тот и будет на большом экране. Ну вот такие вот неприятные моменты у нас случаются, либо когда мы проводим с пожилыми людьми, либо когда мы проводим с детьми. Uh, дети почему-то включают, некоторые очень любят, чтобы у них был включен микрофончик, uh, то ли они путают, что они не будут ничего слышать, uh, никак вот но ну, пока до некоторых не достучимся, что это его микрофон, это мы его слышим, и все его вот эти вот покашливания, там, пошкрябывания, или еще какие-то звуки, которые он издает, движение стула или еще что-то, постукивает карандашиком по столу, он выбивает докладчика с большого экрана, и мы видим тогда уже его лицо и чем он там занимается на этом экране. Автоматическая запись конференции. Вы можете ее включать, можете ее не включать. Если это какое-то событийное мероприятие, то вы запись не включаете. Если вы хотите, если вы проводите какое-то мероприятие, на котором принимают участие, допустим, часть вашей группы, а вы хотите, чтобы это потом было доступно всем, вы потом в ходе конференции, в ходе своего мероприятия можете включить запись. Но об этом тоже на следующем занятии. Здесь мы теперь все запланировали. Все у нас запланировано. Все нужные кнопочки у нас включены. Никакие другие мы кнопочки включить здесь не можем. Эти функции в бесплатном режиме у нас ограничены. В бесплатном режиме у нас ограничена передача прав администратора. Вот сегодня вы слышали, да, что теперь Светлана Якименко, как она говорила, или Лена, или Катя говорила, да, Катя Свиридова говорила, что я нет-нет, я теперь не организатор у вас права организатора, она передала мне, и я управляю этой конференцией уже, В бесплатном, на бесплатном тарифе у нас такой функции нет. Кто говорит, тот и организатор, то есть тот и ведущий вашего мероприятия. Он точно так же, как и я сейчас организатор, может включать демонстрацию своего экрана. Но об этом тоже на следующем занятии. Значит, здесь мы уже все сделали, все нужные кнопочки нажали, все проверили еще раз. Начало конференции, то есть дата, время начала этой конференции, часовой пояс сверили, продолжительность, то, что мы выставили, что мы не забыли, что это именно то время, которое нам нужно. Здесь у нас все создано, все есть. Здесь включено, здесь включено, здесь включено. И я кликаю тогда по кнопке, которая называется «Запланировать». Тут же на экране появляется вот такое еще дополнительное окно. «Моя конференция запланирована», он мне пишет. И я э, вот эту вот ссылку на эту конференцию я ее копирую в буфер. Это внизу экрана, справа, внизу окошко, копировать в буфер. Кликнула по этой кнопке, ничего не произошло. То есть я не увидела, что он скопировал это в буфер. Но что я теперь делаю? Мне же нужно то, что я скопировала, мое это приглашение кому-то отправить. Как я буду отправлять? По почте я захожу в свою почту, опять пользуюсь закладкой на странице почта, кликаю по команде «Написать», открывается вот такое окно диалоговое. Я выбираю, кому написать. ему могу указывать, могу не указывать. И теперь я должна вставить сюда вот это свое приглашение. Как я это делаю? Да так же, как обычно. Кликаю правой кнопкой мыши. У меня такое вот окошечко открывается. Я здесь выбираю закладку, вставь, команду, вставить. Лена, Лена, вставь. очень извиняюсь, это Лена Красильщик, я прерву э, Кто-то написал, что они не видят демонстрацию. И mm -hmm. даже не один человек уже. Вот у Софьи Горелик нет демонстрации экрана, у Лены Кузнецовой, которая А я, сейчас? Лена, вот у, у нас-то работает, лично нет, у, у меня работает. У меня есть демонстрация. У меня, кстати говоря, есть демонстрация. У кого нет? У Софьи Горелик нет? У меня есть. И у меня есть. Это, а скорее всего, появилось. у них там что-то. У меня тоже все есть. А Софья работает с ноутбука или с телефона? Точно. Сонечка, включи микрофон. Да, здравствуйте, да, у меня почему-то не показывать, до этого показывал, но я сейчас просто тогда перезайду, еще раз, чтобы не прерывать ты вас. Не с телефона, ты лесни в сторону, может быть, ты просто ушла с той стороны, если ты с телефона. Я... Ты не, не, не, нет, я уже пробовала и так, и сяк, но ну, я сейчас просто перезайду, и не хочу прерывать. Ну, может Соня, я думаю, процесс. что ты много не потеряешь, потому что как отправлять письмо, да. я думаю, ты знаешь, да? Леночка, а вот Лена, которая не я Лена, Лена пишет, видите, у меня старая картинка, где внизу кнопочка запланировать, то есть у нее тоже что-то зависло, да? Это может с тихо а, про... телефонами связано все же. Ну, я думаю, что да, потому что я приостанавливалась. Сейчас я приостановлю трансляцию, потом ее снова запущу. Давайте и так попробуем. Uh -huh. Давайте, спасибо. А вы пока это делаете, у меня вопрос. Вот вы когда рассказывали э, запланировать конференцию, да, и если это не платная версия, там на час, и можно запланировать сразу... И прозвучала такая фраза, что все плавно перейдут в следующую. То есть не надо будет переходить по новой, они просто она как бы продлится, или нужно будет по новой заходить? Надо будет заходить по новой, поэтому вы mm -hmm. на, на эту конференцию будете отправлять две ссылки. Все, поняла. Mm -hmm. Спасибо. Их будет mm -hmm. две. Физически, чисто физически их будет две. Да, вот, вот можно я просто хотела дополнить, вот как раз про этот вопрос, значит, у меня вот такая проблема возникла, я уже с ней справилась, я просто хочу на всякий случай сказать, вот когда Лена говорила, что планируется у нее там 45 минут есть, у меня, например, когда в моем планировщике времени, там только через Нормально. каждые полчаса. Одну за по так, что-то непонятно, какие-то звуки непонятные. Ну, Людмила Никитина, отключите, пожалуйста, микрофон. Значит, вот просто я хочу поделиться с тем, с чем я столкнулась и как я эту проблему решила. Значит, Во-первых, у меня не через 45 минут планировщик времени, у меня через только через полчаса. То есть я планирую конференцию на час. Вот. Значит, А следующую я планирую как бы через час заранее. Вот. но что я хочу сказать, что если кому-то необходима запись конференции, потому что я веду в воскресной школе уроки, я должна предоставить записи моих уроков, вот, то это важно сделать с разных устройств. Почему? Потому что если вы, если вам нужна будет первая запись, то у вас конвертироваться будет минимум 10 минут эта запись, и вы ничего не должны будете трогать, иначе у вас все пропадет. У меня однажды так случилось. Вот, поэтому, чтобы выйти на вторую конференцию, то ее уже лучше за, запланировать с другого устройства. На первом устройстве будет конвертироваться запись первых 40 минут, а на втором вы уже можете работать. И если у вас, как у меня, через каждые полчаса, а не через 45 минут, это не страшно. Допустим, у вас за 40 минут конференция закончилась, а следующая ну, ровно начинается. Он все равно даст вам ее начать уже. То есть вы просто заранее вторую ссылочку должны отправить и предупредить людей, что если вас выкидывает через 40 минут, вы все заходят по второй ссылочке. Вот. Но я говорю, если нужна запись, то очень важно, чтобы она была. А если вы с этого же устройства запланируете, у меня не получилось сделать запись пер первого занятия, когда с этого же устройства начинается вторая конференция. Вот что я хотела добавить. Все, я все. Все, спасибо большое. Можно спросить? Да. Да, э, ну, у меня не было возможности на компьютере вместе с вами просматривать э, работу в Zoom. Я просматриваю mm -hmm. на планшете, у меня немножко другой интерфейс. А, я что-то не поняла, где мне взять вот эту ссылку, которую я рассылаю. Вот Я вместе с вами оформляла э, ну, конференцию планирования. Я ее запланировала, она у меня сохранилась в календарь, то есть вот у меня все есть, а идентификатор, пароль есть, но где взять ссылку, я что-то вот не поняла. Когда вы ее запланировали, конференцию эту, у вас появилось вот такое окно? Вам сейчас видно экран? Юль, видно экран? Да, мне экран видно, но у меня, видимо, из-за того, что это не компьютер, а планшет, вот но такого окна нет. -то значит, значит, тогда, где вы в календаре? Видите, здесь, кроме копировать в буфер, у вас, видимо, сохранилось это в календаре. Значит, из календаря берете. Больше не а, вот, в календаре ссылка есть. Все, спасибо. Да. Из календаря тогда. Спасибо. Угу. Значит, мы остановились на чем? Мы должны эту ссылочку теперь отправить на электронную почту тому, кому мы приглашаем на встречу. Для этого правой кнопкой мышки кликаем, выбираем команду «Ставить». Кликаем левой кнопкой мышки и автоматически из сохраненного буфера это приглашение вставляется. То есть нам его нигде не надо больше ни копировать, ни списывать, ни набирать вручную. То есть это копируется уже из буфера самой конференции, из зума. Вставили, посмотрели еще раз, если вас все устраивает. В этом тексте вы ничего не забыли. Время то самое, которое вы запланировали, 31 мая 2020 года. Это будет 12 часов по Волгоградскому времени. Ссылочки все даны. И не забудьте тогда нажать кнопочку «Отправить». Если вы нажали кнопочку «Отправить», то у вас появилась вот такая картинка, ваше письмо отправлено. Ждите гостей на вашей конференции. На сегодня у меня... Теперь у меня к вам просьба. Леночка, одну минутку. Да. Еще можно мне слово? Да. Да, если, если у вас точно все. Ну, я хотела попросить, чтобы у кого не было возможности пройти вот сейчас по шагам, как Юлечка, не было возможности пройти по всем этим шагам вместе с нами, Аня, как мы, там, может, да, быть, Лена, может быть, Лена, может быть, Аня, вас... может быть, кто, девочки, кто из организаторов, Райк Кешер или ОРТ, может быть, вы каким-то образом сможете э, предоставить доступ, ну, во-первых, к записи, это само собой, и вот эту презентацию я готова отдать на растерзание. Да. Мы, мы сформируем а, одно письмо, где будет а, ссылка на запись этого вебинара и обязательно туда, там будет вложение, вот это вот а, презентация. То есть вы мне сейчас ее придете, я формирую письмо и всем желающим, особенно всем участникам вебинара, я высылаю а, ссылку, ой, письмо, письмо, электронное письмо. Хорошо. А, и есть? к следующей нашей встрече мне бы очень хотелось, чтобы вы уже организовали свои конференции. Да. Это домашнее задание, я понимаю, правильно? Запланировали, да, запланировали конференцию и обязательно меня пригласили на эту конференцию. Может быть, как угодно. Это может быть либо тет-а-тет. -а -тет, то есть только мне можете прислать, и там зададим, вы можете задать тогда все вопросы, которые вас непосредственно волнуют. Либо мы, опять-таки к организаторам, просьба планировать наше следующее мероприятие, нашу следующую встречу. Леночка, тогда прямо сейчас, пока мы еще не закончили, напишите, пожалуйста, нам в чате вашу электронную почту, чтобы не всех участников была ваша электронная почта, они вам прислали ссылки на свои запланированные конференции. Так. так. Да. в принципе, я могу разослать электронную почту. Для... Нет, это, значит, Лена сейчас пишет э... электронную почту, и на нее тогда все участники вебинара, кто сделает свою конференцию, пред... приглашают Лену, или тет -а тет или по-другому, может быть, несколько участников на... Ну, у нас То, из Краснодара очень мощная группа, мы можем организовать конференцию по да, вот городам. Можно по городам, да. По городам, да. По городам, по группам, по общинам, как, как угодно. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы у нас следующий влог прошел еще и вот в формате, вот, вот в таком формате. Может быть, может быть, тогда мы спланируем более удачно, и девочки, которые ушли сейчас на конференцию, которая проходит в то же время, в тот же час. Ну да. Так, и еще у меня один организационный вопрос. Я просто не то чтобы организационный, я хочу поделиться такой новостью, что мы буквально вот на днях запускаем новый проект. Он будет называться «Мобильный центр Орд Кешернет». Вот Елена Юрьевна одна из наших презентеров, которая сегодня, она участвует в этом проекте, она будет одним из спикеров в этом проекте. Что, на что направлен мобильный центр «Орткешернет». Там будет, уже сегодня мы договорились, что будет хороший номер, на номер 8800, и дальше там продолжение, и «Женщины». Неважно из каких городов, может быть, у вас и нет этого кешернета в городе, как вот, например, там в Орле, в Костроме, там, не знаю, в Краснодаре. Но у вас есть волнующие вопросы, и вам что-то непонятно. И наши спикеры, они каждый день с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов готовы будут ответить на ваши вопросы. Это будет ну, не обучение, но какие-то очень важные вопросы, которые что-то, если у вас не получается, вам что-то надо настроить, что какой-то сбой в телефоне, в компьютере и так далее, то наши э, спикеры, они с удовольствием ответят на все вот эти вот возникающие проблемы. Поэтому мы надеемся, вот сегодня уже подключается этот номер 8800. Э, а где можно узнать этот номер? Мы... Вот, мы готовим этот пост, и скорее всего в четверг или в пятницу он уже выйдет. И наш мобильный центр заработает, поэтому если вам это будет интересно, а я уверена, что это будет всем интересно, это огромная помощь для наших женщин. Да, и мы просим также рассказать вашим знакомым, вашим друзьям, что вот такой мобильный центр, он начинает работу и буквально в четверг, в пятницу. Буквально в четверг, в пятницу уже все станет известно, уже станут известны номера, уже станут известно, кто в какой день работает, какой спикер в понедельник, во вторник, в среду. Я лично буду в пятницу <деж> джурным. Вот, поэтому это будет действительно очень хорошо, очень здорово. Большая поддержка для, ну, для всех женщин, ну, может быть и мужчины к нам будут обращаться. Мы никому не откажем в нашей помощи. Вот. Еще сейчас одна большая просьба, по возможности все, кто мог, включите, пожалуйста, камеры, чтобы мы сделали фото нашего сегодняшнего вебинара, чтобы, если кто не возражает, да, чтобы я могла сфотографировать. Так, Анечка, солнышко, а ты до сих, пор, да. до сих пор пользуешься дедушкиными методами? Леночка, я, сделайте, я пожалуйста. Уже, я уже у на меня... скриншотила. Целых, а, целых уже на скриншотил. кучу фотографий. Я, я Не, сброшу, ну, конечно, у меня он... все скрины. С телефона надо, э, и Ирочке Дайн, сбросить, <laughs> и мне легче это сделать в Вайбере с телефона. Вот в чем хорошо, вопрос. Хорошо. Ой, какие все красивые, какие все замечательные женщины. Сейчас две секунды. Два фото. Все. Спасибо вам всем огромное за участие в замечательном вебинаре. Я, я уверена, что очень много информации, даже я для себя э, знаю Zoom, почерпнула хорошую информацию и ждем следующего нашего следующей нашей встречи но обязательно нужно сделать домашнее задание, пройти вот эти шаги, которые сегодня Елена Юрьевна говорила. И обязательно запланировать конференции. Спасибо большое, девочки, за оказанное мне доверие. Я очень надеюсь на то, что хоть что-то полезное вы сегодня почерпнули из нашего сегодняшнего занятия. Я, конечно, рассчитывала на тех, кто не ожидала я встретиться с той продвинутой аудиторией, поэтому, может быть, какие-то моменты были слишком подробно разжеваны, но я старалась, чтобы это было доступно и понятно всем и каждому. Леночка, Просто... повторение, мать учения, все отлично. Да, Потому что приятно. вот эта вот Мы... платформа, она настолько действительно, я в нее влюблена, что мне хочется, чтобы как можно больше людей почувствовали вкус, вкусность вот этого вот программы этой, которую нам вот предоставили люди. И, в общем-то, дали возможность, самое ценное то, что это бесплатно. Спасибо большое. Всем всего доброго. Всем всего доброго. Да. Спасибо. Спасибо. До С вашего позволения. Люблю, целую, завершаю. Большое спасибо. До свидания.